Она не дала звод. Она не дала звод. Она мне дала звод. Я сейчас ее отпущу. Отпущу. Отпускаю.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 Она без пацана осталась. И уже грустно. Я люблю тебя, Жиза. Я люблю тебя, жизнь. Куда она пойдет? Куда? Куда? Я без ошейника. Она тоже Вот так я снимаю фильм. Кому? Я отпустил. Ну-ка опять е выпускаешь, мне сказал ее отпускать. Сейчас ты пьяную и давай ее сквозь захуярит Где Ты этого хочешь Плачешь? Нет! не пришли косым косту?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 Бля, ты ёбанная алкаша, зебющая, блядь. блядь, не отпускает, Неплохо. Нет.